И всем привет, с вами Букдан, это девятая часть по обзору аккаунтов. А, давайте приступим. А, как мы видим, тут лучик 28 уровня, на балансе 2465 контрабаксов. Мы сегодня их будем тратить. Так, у него тут а, есть сет, как я понял, луч и все. В Омпике хотя бы есть и щекунчик. Маски, мим какой-то. Давайте оружие посмотрим. Спекулянт, потом Кобра и Провокатор. Страж, новое оружие. Потом Петец. Смешки, Зал. Зал у него, конечно, плохой. Ну, я не знаю, почему не качает. Но попросил, чтобы я эти деньги потратил в магазине. Потом объясню, куда. Не понял, Ленар Х. 2501. Ну, статистика у него нормальная. А, он в клане, какой то некрон, на 12 месте. Товарищи у него вон сколько? Очень много. Так, сейчас будем тратить катербакса. Он попросил, чтобы я купил ему выпил. Так как он не может зайти в, в игру и сам пита... у него юнити. что-то там проблема. Давайте купим. Купить. Все, мы купили выпил и у нас остается 515 у На эти деньги мы можем прокачать оружие, чтобы сегодня поиграть тоже. 15 кандербаксов, потом 10, 7, потом кобру и все. Остается 458 кандербаксов. И все, пожалуй, пускай не будут. Все, пошлите играть. И урон. Такс. а вон он, давайте его убьем. Получай. Давайте его как-нибудь. Все, мы его убили. Пошлите на базу. Откуда? Ой, пошлите лучше, на вас убьет нас еще. Так, пошлите на второй этаж никого нету пошлите на третий ага так маша убили, убилится вот дельту давайте убьем еле еле как убил кстати дельту а кому нравится мои видео то пишите в комментариях плюсик а кому не нравится мои видео то пишите минус я хочу посмотреть может я что-то и так делаю давайте лучше заберем точнее убьем его такс где он там все убили наконец-то я если что первый зашел на карту так вон дельта промахнулся, а, давайте на этом видео наберем хотя бы 13 лайков и все ну и 800 подписчиков ах да я забыл сказать вам отличие подписчиков на тысячи, да я сделал конкурс на донатский аккаунт вообще не сидячий там а, почти все на аккаунте есть прям все все так что давайте набирать тысячи подписчиков если вы хотите то давай наберем. так чтобы еще вам бы сказать так давайте сперва убьемся чтобы нас не убили Я могу еще снять обзорчик аккаунту, то если хотите, чтобы снял вас ваш э, аккаунт на обзор, то кидайте ссылку на ваш аккаунт мне было Я обязательно сниму. Вот. Вот. Чёрт присоединился. Он дельта, кстати. Злая. Давайте убьем. Ну где он? Блин, она нас убило. Капец. Наверное, буду на этом заканчивать видео. Кому понравилось видео, тогда ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Не забыла набирать 800 подписчиков или 1000. Ну, тогда будет конкурс. С вами был Богдан. Всем удачи. Всем пока-пока. Сперва давайте я убью Дельту. Опа. Убью. И давайте убьем его. Все. Всем пока-пока.